Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу сказку про друг двух муми-троллей. Жили-были муми, -троллей. Жили -были муми -тролль Кэр и муми Гарри. Гарь. был добрым муми-троллем, а Кэр был странным муми -троллем. Однажды два Кэрри и Гэр... Вот наши Кэр и Гэр... Кэрри это вот этот злой. А Гэль это вот этот злой. Это злой, вот этот добрый. Кэль любила побегать, побеситься. А Пэль любила побить всех. Из-за этого она и ходила вся лохматая. Еще она носила красивые колготки. О, кэрь была красивой сама девочкой. Как назло, певица Кэрри была очень доброй. Поэтому злая Гарри не любила ее. А теперь ненадолго ли.